Дорогая мамочка, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, успехов, бизнесе и процветания. И, а также желаем личного женского счастья, чтобы у тебя все получилось, все твои желания сбылись И приезжай к нам скорее в гости. Мамочка милая, нежная, славная, Добрая, умная и лучезарная. В ладонях я счастье тебе подарю. Спасибо за все я тебе говорю. Мама, поздравляю тебя с днем рождения. Я очень хотела соскучиться. Я тебя очень люблю. Приезжай ко мне в гости. Я очень-очень хотела -очень соскучиться. Живи и улыбайся, не в годом годам, Заботы разделим с тобой пополам. Забудь о болезнях, тревогах забудь, Любовью светим твой жизненный путь. Поздравляю вас с днём рождения. Желаю счастья, здоровья, конечно, же, крепкого. Чтобы все мечты, все ваши желания всегда все исполнялись. И, конечно же, огромная-огромная любви. Чтобы вас, вас любили, чтобы были учены. Очень вас любят. Мама, привет! Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого-крепкого здоровья. Что еще много-много денег и счастья. И будь всегда такой красивой, какой у тебя. Спасибо. Дорогая бабушка, поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы все твои мечты исполнялись. И хочу прочитать тебе стихотворение. Самой лучшей бабушке сегодня день рождения. Не хочется от сердца мне прочесть и поздравлений. Пускай душа стремится в пляс и будет настроение моложе каждого из нас, любой из нее всем. И Настя, чтобы стороной быстрее обходили. И все печали, чтобы тот час беспечно уходили. Бабушка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы сбывали все мечты. Папка, я повторяю, у mm -hmm. Я тебя очень сильно люблю. Наполняйте. Самая красивая пауза. скорее и любимая. Самая красивая. Мои нежные. Mm -hmm. хорошая. Мои самые красивые. Мои Привет. С праздником тебя! И чтоб потолочки выйти